21-й толпчистский марафон готовится к старту. А мы идем на первый километр и посмотрим, кто возглавляет Литом. Литом возглавляет Зуев Вячеслав и Хабаров Никита. Так. В группе лидеров все в принципе сильнейшие. Стартанули хорошо. Вот он у нас первый километр. О, оп, оп, оп, оп. Так, если вы хотите подготовиться Привет. хорошо к следующему торксиску мирафону 2020 года, Привет. записывайтесь Привет. к нам на тренировки. С весны мы начинаем подготовку к новому сезону. Первый километр Токсовского марафона, 21-го. Состав вообще дружный, друг за другом держится, но впереди еще 50 километров. Юра, Юра! Давай, давай, давай, ну, давай, некоторых 25, потому что О, все же, сейчас давай. вместе. Давай, ребята! А? Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Зима выдалась очень снежной в этом году, давно такие зимние были. Но... Но организаторы не прорезали на спусках лыжную, а это по правилам должны были сделать. Не было разметки, вот даже там впереди могли свернуть налево со Говорят, что дети были Это питательный путь. Ждем здесь групп лидеров. Это у нас двадцатый километр. Вот Откуда лидеры не появились. Не не Зуев не и Хабаров. Никита попили. Оторвались уже прилично. Так, это второй шилон пошел. Так, Мазуров Алексей возглавляет свою группу. Так, это у нас 27 за третье место. Гафонов Алексей возглавил группу, которая борется за третье место. Смазаров Алексей, Алексей. Давай, давай. свою группу тоже возглавляет. Это у нас уже последний подъем. 24 километр, уже многие вот заканчивают круг 25 километров, а мы ждем двоих лидеров, Зуева Вячеслава и Хабарова Никиту, которые в большом отрыве, им сегодня равных нету. Так, ребята, записываемся к нам на тренировки, чтобы подготовиться к следующему сезону. И легко закатывать во все подъемы. Для этого надо уже с весны готовиться постепенно. Имитация, бег, лыжи, роллеры. Общая физическая подготовка обязательная. В конце ролика будет телефон. Вот. Кто хочет Дереги Викториевичу Шишпанову Александру. Спас новой Оли может записываться. А. живо ребятам, а мы продолжаем ждать лидеров. Так, вот даже такие у нас участники такие у нас участники в такой форме. И даже он выкладывает 24 километров довольно прилично. Тяжело ребята. Сил уже нету идти. Вот появились лидеры. Хабаров Никита впереди, тащит Зу. Вячеслав, вторым идет. Все, последний подъем зашли. Так. Это уже за последующие места в десятке борются.